ну, как и на кого он будет действовать будем смотреть дальше приветствую вас, скорпиончики давайте посмотрим, что ожидает вас в месяце апреля по астрологии ну, начнем с того, что 3 числа Меркурий, планета общения коммуникации, перейдет в Телец ну, Телец для вас это сфера связанная с партнерством Меркурий обычно в Тельце действует медленно, не спеша, но очень углубленно, умеет доводить начатое до конца. Это признак того, что, ну, скорее всего, вас будут окружать люди, которые будут ну, иметь подобные качества. Также Меркурий отвечает за более углубленные изучение какого-то вопроса, значит, ну, люди, скорее всего, будут медлительные и никуда не спешащие. Одновременно этот Меркурий будет образовывать квадрат к узлам и к Плутону. Ну, на самом деле, квадрат узлы Плутон, он будет действовать в течение еще ближайших двух месяцев, там даже может быть чуть больше. И он ну, в вашем случае, лично в вашем, он может принести какие-то очень важные кардинальные перемены в сфере вашего дома, семьи, недвижимости. Поэтому ну, стоит главное внимание уделять именно этим сферам. Далее, 6 числа произойдет полнолуние в весах. Ну, возможно, вы его не особо почувствуете. Для вас это не родственная стихия, 12 дом. Ну, может быть, может быть, что? Ну, может быть, о ком-то загрустите, о ком-то будете излишне думать или мечтать. Но ну, это будет недолго. Одновременно будет формироваться благоприятный аспект Секстиль, Венера, Нептун. Венера находится в вашем седьмом, а Нептун находится в вашем пятом. Благоприятное время для того, чтобы творить, для того, чтобы любить, и для того, чтобы устраивать праздники, вступать в брак, знакомиться, улучшать взаимоотношения с детьми. Вы будете полны какие то приятных таких творческих энергий, энергий и будете находиться в очень хорошем таком романтичном состоянии которое поможет сгладить любые острые углы также 7 8 и 23 24 будет формироваться благоприятный аспект от Меркурия к Марсу Марс находится в вашем символическом девятом доме, который отвечает за высшее образование, за дальние поездки, путешествия, за любые связи с иностранными лицами. И вот Меркурий в данном аспекте может принести вам нежданно, негандано какие-то очень выгодные связи. Выгодные контракты, выгодные знакомства. Ну, не обязательно выгодные, а просто удачные. Возможно, будет положено начало в начале месяца, 7-8, а что-то повторится или закончится 23-24. Одновременно 11 числа. Венера переходит в знак зодиака Близнецы. Близнецы это ваш восьмой дом, это сфера эзотерики, это сфера опасных ситуаций, секса, это сфера, связанная также с наследством, с чужими ресурсами, просто ресурсами других людей. И судя по тому, что Венера у вас там начинает бегать на ближайших три месяца, то все эти сферы они могут быть для вас, иметь для вас повышенный интерес. 10-11 и 29-30 будет формироваться от Меркурия, такой вот интересный аспект, квадратка Лилит, Лилит это точка искушения, находится в знаке Содиака Лев, Лев для вас это Десятый дом, который отвечает за карьеру Я бы могла бы сказать так постар... ну, Карьера и вообще высшие цели Главные цели Постарайтесь в эти дни не принимать Какие-то важные решения Относительно вот, вашего Статуса, вашей карьеры Они могут быть ошибочными Или можете переоценить Свои возможности Пообещайте что-то, осуществить это Не получится Также 13-14 Венера будет образовывать напряженный аспект к Сатурну. Венера это что-то приятное, это что-то легкое, а Сатурн, он всегда действует на сужение, на уменьшение. И это однозначно пару дней могут быть для вас немножко неблагоприятными для романтического общения, для общения с вашими детьми, для того, чтобы творить. Ну вот, устройте себе выходные в эти дни и постарайтесь избежать незапланированных каких-то материальных трат также 19-25 будет формироваться очень интересный аспект секстиль сатурн и узлы он будет точный абсолютно и он будет идти по водным по водному тригону и что что он вам поможет сделать? Ну, смотрите, поскольку все-таки южный узел заканчивает движение по вашему знаку, а южный это осв ну, освобождение от чего-то старого, то есть опыт уже накоплен, его нужно отдать. Вот Сатурн вам что-то поможет отдать. И отдать это по сфере, связанной с детьми, развлечениями, с любовью. Ну, скорее всего, может быть, кто-то из вас наконец-то безболезненно сможет отпустить свое прошлое, отпустить какие-то обиды, связанные там, знаете, закрыть свои гештальты, связанные с детьми, с любовью, может быть, какие-то там увлечения не, неудачные, в чем-то там какие-то разочарования ранее вас посещавшие. Ну, в общем-то, для вас это будет время окончания, окончания страдания за прошлым. Далее, в этот же период, 20 числа, например, состоится сразу несколько интересных событий. Во-первых, и будет новолуние, и переход Солнца в знак Зодиака Телец. И состоится еще и начало открытия коридора затмений. Будет солнечное затмение в знаке Зодиака Овен. Овен это у нас первый знак зодиака и он олицетворяет, знаете, вот рывок вперед, что-то первое, что-то новое желание обновить жизнь и возможности для этого появятся необходимые поэтому я думаю, что начиная с 20 числа нужно быть крайне осторожным относительно своих жизненных выборов и с учетом того, что 21 Меркурий становится ретроградным то важно не начинать что-то новое до 5 мая хотя там по-моему Меркурий сам по себе ретроградный будет значительно дольше, сейчас я посмотрю но коридор затмений закроется 5 мая Меркурий по-моему до 15 -го. 15 мая, в общем, будет ретроградным, и это будет время, когда важно избавляться от чего-то старого, от чего-то ненужного, как в материальном, так и в моральном плане, чего я вам и желаю. Сейчас для тех, кому интересна эзотерическая часть. Так, я задала вопрос, чем будет связано основное, главное событие. Для представителей знака Зодиака Скорпионова в апреле месяца вышла карта «Ключ», «Метла». И книга. Ну, здесь вот прям четко выпало сочетание, которое говорит о том, что ключ к решению всех проблем ⁇ это вычистить, вычистить, вымести все, что залежалось, накопило, все, что до сих пор лишено ясности, все тайное. Все закрытое для вас, оно мне нужно. В общем, то, что до сих пор не обрело для вас ясности, оно вам не нужно. Благодарю вас за внимание. Кому было интересно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих прогнозах.